Мёрзлая рябинушка, Ягодки, как камушки, У глубокой Ранушки. У Бережка уголяк, что денежка сжаться в голые рученьки просит слез у тученьки. Бросит глаз у ветерка, Чтоб хоть раз без матерка Остудись до корешки, огненные варежки, Огненные камушки в окна бьют, да за крылечком сенится. Что ж ты ждешь? Бездельница Что ж не топишь Печеньку Камушки Да в реченьку. Ничего Что колятся. Айда не поссорятся, Ойда, сиротинушка, мерзлая, рябинушка, И ягодки, как. Камушки Памятны Как кранушки